Я помнила, наклево я не предыду. Я часто вспоминаю тебя, детку Был ушла я, я помнила, наклялась под лу, но я не.